Каждый год состав членов жюри меняется, и этот год не исключение. В социальных сетях мы выложили фото со съемок представления членов жюри конкурса, но никто не смог угадать, кто же станет новым членом жюри. Сын, починай, потому что я же не ведаю, что треба Это А ты дела, по передникам. Ладно, витаемся в рыб. Мы Стелла Черкова и Татьяна Севец, Рады, что нас запросили у жюри такого высокого конкурса, не побоюсь этого слова, спадеемся, что будет интересно, корыстно, может быть, что-нибудь после на другую лиме, альбо запросим наших авторов, первомышцам Болевского, нашу программу «Деоблог про литературу». Так что, успехов всем творчества, активности на форумах, углову Глобу. Пишите, а мы будем читать. Мы надеемся, что произведений будет много, что они будут интересны. Лично я жду какого-то разнообразия жанров. Мы в Диаблоге об этом постоянно говорим. Нет плохих жанров, есть плохие книги, нет хороших жанров, есть хорошие книги. Я не теряю надежды прочесть книги в разных жанрах, для детей, для взрослых, и фантастику, и фэнтези, и любовные романы, и детективы. Так, чтобы я сама просто зачиталась и когда победителей сдадут, чтобы это была настолько прекрасная книга, ну прям даже не знаю, насколько прекрасно. Ну как мы ее все-таки купили? А мы ее купили, чтобы мы принесли ее в студию, чтобы мы ее пиарили в своих и личных фейсбуках и блогах, чтобы весь тираж, может сказать, разлетелся в тот же день, а конкурс начали проводить каждый месяц. И мы после с гордостью говорили, ах, это ж мы его первые открыли, первые выбрали, поставили. Мы так. его выбрали, и мы сразу поняли, что он лучше. и уже тогда попросили его к себе в гости. Не забудьте, мы были первые. Так что, начинаем? Ну что можно сказать? 60 работ прочитано, это великая праце Здесь не да, и вами, но, и, конечно, и нами Бессонные ночи Радости, боль Кали требу все-таки дочитать И требу хоть некую знаку поставить Но один из чего хочется После прочитания всех работ То всем подарить пословнику белорусско русскому русско-белорусскому И сбору творога Короткевича, потому что ну, Мова это то. Что болела и Стэля, и мне, и мовой белорусской, и русская, хотелось бы все-таки как авторы больше уважливать и оставили. По крайней мере, если язык не является для автора родным, было бы неплохо, если бы автор не выдумывал на нем слова и выражения, а открывал слова или энциклопедию и кропотливо ее изучал не заменял слова тем, что он считает синонимами, и вообще как-то повеселее обращался, по крайней мере, с русским языком. Насчет белорусского я уже не буду, это не моя Нет. епархия. Белорусская мова больше меньше простойная, коли человек уже выросшел писать по-белорусскому, все-таки старается, отшивая отказность за родную мову. Ну, Тебе повезло больше. Я читала только русскоязычные произведения, мне повезло меньше. Большинство из них написаны как рассказы иностранцев второго, третьего года обучения. Это не русское построение предложений, не русская семантика. Вообще, в принципе, русского там очень мало. Белорусы писали, Ставила, ну что ты? Все-таки в глубине души еды-то не раздушишь пальцем. И ручкой, в вот. Олег... В любом случае язык учить, учиться надо. Учиться, надо. Учиться Даже если учиться. вы учите его второй год, и третий год, учите его четвертый, учите его пятый и сделайте. Олег, пишите по белорусскому. Это уже пошла пропаганда. Олег, коли мы кажем про конкретные творы. Тут сейчас меня просто ураживала. Накольки тикало и бывает, нотация, и накольки сумны не тикал про этот текст. В общем, например, самый первый твор, первый Алделиника оповесть а от урыва где я спиТАЙ у библиотекара спиТАЙ библиотекара ну я думаю ну все зараз я буду захоплением читать детективная история там флешбеки у минула Леди ты читала, не веду стало, как ты. Если ты шестерку поставила, у меня семерка. А левая она литерально семерка за земест и за надею, и за то, что перший. У меня больше за попытка выдержать несколько сюжетных линий, хотя выдержаны они в итоге все равно не слишком хорошо, они вываливаются на читателя кучей. Прежде чем читатель успеет заинтересоваться одной, автор бегом бежит к другой. Повторы, одни и те же образы, термины, иностранные слова выглядят ровно так, как будто автору хотелось показать, что он что-то знает, что-то читал. Алина, все, ты так поверховно поверхно Да, к, к сожалению, да. А вот аннотация просто прекрасна. Конечно. И это, еди... Кстати, это единственный случай, напомню. Не-не, у меня был еще один выпадок, десятое ожидание, 31-й удельник как дельница, якая про шину Катю, якая приехала, на сябром своим заключили некое погоднение на 10 жаданью, мне было цикало, я хотела прочитать книжку про это, а я ну, таки начинаю читать, и нек сумнова. А я поставила тридцать первому восемь. Ага, что я поставила? 6. Ну, понятно, значит, что общая ответка будет 7, но я поставила 8. И поставила, кстати, за достаточно бойкий язык, но я уже была напугана, я в то время прочитала уже 30, 30 рассказов, убедилась, что более-менее язык – это уже большое достижение для автора, поэтому я поставила 8 за язык и за любопытное начало. Не за то, что она провинциалкой приехала, а просто за саму... Свежая идея. Да. Нейкая свежая идея. Хочется, да. Поэтому, но... ну, 7... Наши заслуженные вообще Так, так, так. Але а был выпадок, когда самое доброе, что было утворено, это я его назвать заголовок. Ось меня, наприклад, уразила белоснеговые и 27-мномов. Ну, я думаю, все, зараз будет что-нибудь такое. Ну, хотя поля Донцова, и можно отпочить, повеселиться, почитать. И не. Вот. Я вообще призываю всех авторов, личное мое мнение, не присылать на конкурсы и, может быть, даже и не писать фанфиков. Безусловно, фанфики <с бывают <с гениальными. Я знаю конкретный пример, когда фанфик, пожалуй, и по языку, и по философии написан лучше, чем основное произведение. Но и основное произведение – это классика. И фанфик его, в принципе, уже тоже классик. Ну, не будем гранать классику, да, русская и их Остатние. и так далее. Давай поговорим по там 90-го У начинающих день. авторов с фанфиками не получается. Да. Совсем не получается. Ну вот гляди, у тебя удельник номер три, э, троечка стоит, я поставила шестерку, и в принципе я разумею, чему ты поставила тройку. Я хочу подумать, чему у меня шестерка. Вот это приступки до музыки. Я скончила таки музычную школу, я ее разумею. Я гнисинку осилила, но а я и... не могу читать в переводчик вот, Если ну, я -то то же то же то же самое тоже самое положу в Google переводчик я получу ты язык более высокого качества. Не треба попробовать. А потом, в конце концов, у любых историй должна быть какая-то логика. Если я не понимаю, с чего он начинается, чем, оно а заканчивается, как а урыва, о чем он заканчивается, у как мы уже ссорит, хотя Но Он между собой убывает. никак не согласован, его абзац. Ну, короче, семерка, шестерка, шем... шестерка. твоя и только а, моя, семь не получится никак. Я тебе лечу Четыре, максимум пять, если тебе очень нужна музыка. <свят> Добро, домой А что ты думаешь про Еву? У тебя там шестерка, отворотная ситуация. У меня тройка, тройбак бабок. же, ну, тройка. Они просто начинают <свят> выводить себя Три дёршинки, три... Дудобра Лисицкая написала, Бутракова написала. Но уже, ну, снова писать про этих трёх сябровок с трагичными лёсами. Сколько ну, можно уже? Это, как, трагичных тяжких жадочек лесов. Ну пошкадуйте уже, у каждой женщины так и есть. Хоббит, ходить Стэлла, не пишет. с другой истории. стороны, с другой стороны, Рома и Джульетта, любовь несчастная, сколько раз переживали, а все вроде и ничего получается. Ну они не писали про своих сябро, олигархов, про то, как треба пробиться А были люди. тогда олигархи? Может другая была Владыки проблема? Вадеке Капулетия, по-твоему, кто я? Ну, ладно, хочешь будет. В любом случае, я поставила ей в шестерку немножко авансом. Если там повторение одной и той же мысли по пять раз прополоть, сократить втрое тот фрагмент, который я прочла, получится очень живенько, очень даже веселый. Доброе такое да, очень дорогие. симпатичный Надо рассказ посмотреть. из этого романа выйдет легкий для журнала читать одно удовольствие, все себя узнают. Ставим пятерочку, отпускать. ставим пятерочку, если автор втрое сократит текст за да, счет, пяти сторонок. Это же забавно. Ну хай себе, а вось оповедание груша. То же самое, три твоих, восемь моих. И мне понравился сюжет. Мне сдаётся бульварщина просто страшно. В бульварщине всегда происходит бумеранг. Наказание плохого героя. Там бумеранг прилетил мне у после прочитания этого Между прочим, не так и плохо, кроме белокурых головок, которые раскиданы по тексту. Язык не так уж и плох. А мне О, понравился сюжет. Я поставила за сюжет. История, где супергерой с суперспособностями не мстит, а наоборот... Да? Да. да. Нет, у меня сюжет сгубился абсолютно за этими развагами и полторами. А я это тоже, тоже речил... предлагаю сократить у многих, это у многих такая проблема. Мы захопляемся некими описаниями, его с некими подшуттями, и властно забываемся, про что да. мы и делим Кстати, пишем. короткое обращение ко всем, вот, может, кроме одного-двух авторов. Скорачайте. Да. Уважаемые авторы, если вы то же самое сократите ровно вдвое, любой, любой рассказ, любой он станет вдвое лучше, а если кто-то вдруг решится и сократит втрое, за, за счет повторений и повторения одних и тех же мыслей он станет в то и лучше честно слово ой вот это можно было бы заработать этой золотой грыпцы про десятиклассницу классницу Марию но мне такое не было я почему тройку поставила потому что десятиклассница писала такое Каждый, ой, номер по-моему это номер 31. Два. 32. ты так быстро со ну ровненько так пополам нет, мы зараз рассказываем то, где у нас э, нет. У нас есть перекресток 28», твоя четверка, моя восьмерка. Не уразило. Ты сразу скажу, что не уразило, и навык не помню про что. А когда не помню про что, значит? Фэнтези, фэнтези, такое Ой. симпатичное, забавное фэнтези и с такими приличными диалогами, которых я больше ни в одном рассказе не видела. Прям восьмерку за диалоги только поставил. Человек умеет писать диалоги. Ну да, ему мудрому скомбиноваться с тем, кто умеет писать сюжет. Так, на накатать какие-нибудь хорошие фондировые. И сократить вдвое. Выскован. Так, ну добро, значит. Золотая рыбка. За у тебя восьмерка? За что? Там, по-моему, ни мовы, ни сюжета и узровень аутера. Прям за героину. В этой самой золотой рыбке, при всех ее недостатках, едва ли не единственная героиня, у которой мотивация, э, как сказать, написана, нормально написана, есть психотип, есть темперамент, есть характер, и ее мысли не противоречат ее действиям. Мне ну, просто страшно, они... Стел, что у нас такие школьницы, десятиклассницы такие. Ну, это не очень приятный персонаж, О, но он, он логичен внутри себя, он, он имеет четко прописанную статейл. А нам помогать, улучшить и, и, ну а и если задымать. вот а оно вот вот вот есть, как бы мы на лучшем, а, это ой, ой по-моему, я не за узор возьмуть хоть ладно, давай долей. у, у нас спать. есть притча, а притча у тебя есть, да, двойка твоя и семь моя, на на вот не хочу обмерковывать, что так кажется. А я так хотела похвалить ну, автора. Хвали, хвали, я, конечно, поставил двойку, ты его ругать не хочешь. А я хочу его похвалить. Я знаю, за что ты поставил двойку. Структура логики, конечно, там нету. Но я хочу его похвалить. Там <связать> и сюжеты а не мои, и композиции. А не мои, и композиции. это, все не, и все, это все не важно. Это все не важно. Это едва не единственный автор, для которого русский язык родной. Я получила такое удовольствие, Шабилистка. читая русскоязычное произведение, которое писал человек, для которого русский не иностранный. Но ну, мне это простительно, да, наверное, мне так хочется, как русскоязычный, прочесть хоть что-нибудь на родном языке, Китай не меня от... китайца. Но мне приходится читать работы конкурса. А, ну, ладно, Чеппорно мне пишет. И что далее? У нас шесть четыре Карпаты. А за что ты поставила как потом 6. А ты? мне было текало. Вот мне захотелось туда и поехать, разумеешь? А же организм. Да а да, ужасный же организм еще через... Ты ну, слушай ну что ж про мову, да про мову. А вот я читаю, мне хочется поглядеть. Ти так я но ну, тебе не так. Ну, захопляю. А если сократить это дело в пять раз, оно не будет? Лучше. Не доеду. Понял? Это ж заметки. Ну, значит, пятерку и этого это автора это... отпускаем, можно сказать. уже Между прочим, ты поставила тройку в Монастыр. монастырю, послушницу монастыря, которая отправилась искать человеческое счастье. С Богом. Ну ведь это же забавно. Это единственное произведение, где главная героиня монашка. Раздек. Это же смелость. Это это же определенная смелость. Ну, смелость, смелость, али... Ну, ну взять написать и, и, и что с ее? И стебить у всех? Так самая смелость. Монахи". Ну, ладно, убедила, четыре и... и... все. Из бога. Ну что? О, у нас там есть один-один. Ничего. Один-один? Ага, Ой, Это Google переводчик Участник 37, отрывок из романа «Дневник». Китайский язык пропущенный через Google переводчик на английский, а потом обратно через Google переводчик на русский. Я ничего не говорю про сюжет. Сюжет невозможно понять. Вот тому один и один. Вот это так. Но, между прочим, ты влюбила четверку «Привету из царства теней» про псих... психиатрическую клинику «Санта Моника». Да, слушай, ну, Кольки, ну, мне бы закинуть не напишут. Ну, что ж ты совсем что писать. Не можешь не писать, не пиши. Хочется сказать многим <смех> нашим авторам. Я ну, поставила семерку тоже на самом деле хочу похвалить. Пафос <смех> убрать, черно-белые убрать. И так ничего себе детали. Ну, Дельника называется «Оповедание да, трехсотый» и с правду слезы на ватшах. История человека, история, мне сдается близкая до реальности. Разом с теми она не выглядая, как житьем. Там есть мостатские образы, там есть, справда, мостатское уздение твора на читача. И вот в этом вельми корыстные люди и это треба молоде читать сегодня, потому что у всех сдается война, геройство. мы выхованы этой войной, Великой Чинной, коли все, Подвиг, Житье за А мы не бачили этой трудной войны, после которой вертаются злые людьми – Им цветы в образ зломанного человека передадим просто цитут. – Да, другая сторона войны, но правка, стилистически по языку правка, друга, друга. и прекрасный рассказ получится, друга. сама девятку Можно на книгу вот это как раз один из не, не шмотлеких выпадков, да, который лучше книгу. не сокращать, а поправить ну, и расписать больше. – Тяжкая книга будет однозначно, я думаю, ну, что очень однозначно. достойная, и... мне тоже кажется, очень достойная. Так. Ну и здесь не меньше легкий творог для девчинок, узгадывающий Вегас, 14-я Я уверена, да. что девчина писала. Да, точно, это совершенно Ой. большая девушка. Их это уже не, не три девчинки по два окна, веки с ними вторыми делятся. Это правда легкая такая, зразумелая, очень трепатичная. Вот, абсолютно можно так само выдавать. А, ну что ж урок из романа Буд, вот, я трошки авансом ставила, бот 373 сторонки не выдает тебе. Вот уже есть да? вот уже надо. Да, да, пока ну, мы ставили это... ему высокие оценки, ну, значит... его уже издали без нас. Ну, мы угадали, ну, давай скажем, какие мы молодцы. Так, и Дали, ты не читала миниатюры в итоге, белорусское житье, белорусская везка, мне это близко, тому 9-10, я думаю, это хороший оценка. Ну, можешь смело ставить из за меня то же самое. Ну что, в любом случае, мне придется с тобой совершенно согласиться. Каинно. Так, и у меня еще 52 хочется значит мне здаётся, можно выдавать сразу книжку, которая будет это про э, стюардессу, про да, небо, да по да. моему спамины, можно с Белавией домовиться, как я на ну, кожный самолет, где-то все денние книжечки укладали, я думаю, люди будут с поставила читать. высокую оценку, но хорошего редактора. Этой книжке нужен хороший редактор. Кожной книге тут нема, автора, кому не треба добрый редактор. Некоторым он просто не поможет. А, Но вот с этой книги он необходим. Ты поставила десятку 41-му, которого mm -hmm. я не читала? Mm -hmm. ну, так, ну это хорошо? просто для меня абсолютный пероможец, потому что просто, это раньше, мне сдается, не было у белорусской литературы, у, у нашей литература, которую у всех виноват, в том, что я пишет только про войну и колгас uh -huh. А тут зомби-хоррор, нападея в 1812 года, Наполеон в э, Беларуси, Михаил Клеофаса-Гинский это французские зомбеки полстают белорусской родной земельки. Слушай, я уже начинаю жалеть, что я не могу так свободно читать по-белорусски, но когда ты рассказываешь, мне уже самой хочется. Да это правда, это текало, хотя редактор, там, белорусская молния хорошая, редакторы, они мне сдается, что вот это новое слово и некий новый свежий повел. Вот такого зомби-ветрика на нашу литературу. Между прочим... Так. Ну что ж, хороший твор, человек в леточной книзе, меня уразила свежесть сюжета, нечто такое сучасное. Одразу и, и наши ралли, и библиотека национальная Перводваджима, и вот это ожидание человека просто заработать хороший, не откуда их у книги, и пропаганда читания, что очень важно, <laughs> здесь осталось. Вот. Так что я думаю, что и идея неблагая, и могла, в принципе, выправляльная. Так что, так самый кандидат на первомашице, я думаю. И еще один остался, десятка твоя, восьмерка моя, Нет. то есть вполне себе девять, так сказать, последний кандидат в победителе. Это 53-й Папа и Африка. Угу. Почему ну, 10? Потому что, ну, ну, такие теплоня. Я ее уже некой мовой не сапсуешь mm -hmm. Некие детские воспоминания, наверное, за все дыкранают Любого читача в любом возрасте Ну и хорошо, что подается некая такая Розность пункта леджения из боку дорослого человека Из боку детяти, причем это детская я оно не надуманное, и оно не специально штучно створенное, а некое такое именно натуральное. Ты меня экранула, Господи, все крайнейшие наших читателей. Я поставила 8, потому что хороша вторая часть, хорошо про буквы, живенько, замечательно, но очень слабое начало. Ну Мы просто прикосли, да, да. вот начало сделано тоже почти Google переводчиком, я не знаю, какой это язык, русским он не является совершенно точно. Вот если это начало сделать ему дел и Бубер начали да, с момента, ну, ну, ну по да, не все нет. сразу, и если начать сразу с истории про буквы, и дальше уже писать вот так вот, разогнавшись, а не как начало, то 9, да, 9 заслуженно, я свое 8 это охотно, охотно повышаю до 9. При условии, да. что автор выкинет начало. Альбора пишет. Или Ну что, добрые у нас закончились, и теперь давай про то, что нас повеселило, бо есть радуйся, что поперше дочитал, что человек судил. Да. Написал тебе это. Ну, если, например, оповедание Людмила Улицкой 10 вот тому. И я читала и думала, а, а прочитать у вас до да, Улицкая, и что автор хотел сказать этой птушкой. Между прочим, я четверку поставила. Ну, и думаешь. не за язык. За не язык. Да, да, язык кошмарит, понятно. Пав туда же. Но... Во-первых, сама тема. Ну не знаю почему. Вот сто ну, раз на встречу. Не, ну на раз рассказов. Я не пишет, ли таких успоминов. Я сходил на встречу с классиком белорусской литературы. Может быть, но в этом конкурсе литературные темы и вообще воспоминания не о поездке, не о тусовке, не об болигарх, а именно о том, как человек. Подарил партию людей. Ано, первое единственное. Вот за это поставила. Такие прям трогательные чувства у девушки. Не к олигарху, опять же, да, не к собственному философскому, как там автор написал, новая концепция, да. а к чужому творчеству. Считаю, что это очень приятно. рецензии. Вот, кстати. Вот. Очень душевно получилось. В общем, этому автору есть ну, куда. Заслуженная троечка. Да, троечка в результате вполне заслуженная. О, а что ты скажешь да. про роман Чарунная ведьмарка»? Подобавится фэнтези, а тут такая история. Фэнтези. Ведьмарка Клеопатра, пустить барона за смерть мати. По-моему, весь интернет оплодается просто. Это просто что... фанфики. Ну ты уже... двойку поставила, я хоть одинку, я так надразу человека подтримаю а решила. Я помню, за что я поставила двойку, то ли там есть какой-то удачный момент. Один. может быть в общем что-то там есть вот чуть mm -hmm. выше единицы но вообще вот еще раз призываю с фанфиком заканчивать вот 60, а вы 60... не досылайте их на конкурс да. досылайте их на да. сайт, их сайт потому продавайте. что вот 60 штук мы прочитали да и даже свои собственные оригинальные вещи честно будем говорить в массе очень плохи а если они еще и фанфики на чужой мир Который всегда слабее, да, Что чувствует. за свет? От кого автор скрал эту Нет, я узнала, например, фанфик по Богу Смерти, потому что это очень известное аниме. Mm -hmm. Но он безнадежно плох. Mm -hmm. он безнадежно плох. Ну, доктор, я не могу, могу сказать, что сама тетрадь смерти это прямо самое гениальное, что я смотрела в своей жизни, но это мотивированный, внятный, логичный мир, где все подчиняется определенным законам. Mm -hmm. ну, в а отличие -то вот узнается, от того, что мы прошли не так, как Ладно, давай далее. Мне вельми сподобался твой комментарий у Даврыку Поляда Волокита, там так текало, Петр ж выкладчик русской мовы, да, и авторитетских школ, и что ты написала? Я написала что автор, видимо, китаец первого года обучения русскому я языку. выкладчик русской мовы! Это я герой преподавателя русского языка. описал а китаец, который изучает русский первый год. Потому что даже Google Translate выдает тексты более ну, похожие на русский язык. Одинка, ну, не шматлика, одинка я хоть поставила. А за что ты поставила двойку, если не секрет? Ну, может быть, за мову. Я, кажется, в течение. Яркий. яркий пример я могу привести из аннотации. Спасительная страсть Ивана Андреевича шахматы крепит его внутренний стержень, не позволяет тому сломаться. Я думаю, что сильных сродков писать человеку. Вот это умацуя вашу внутренний стрыжен не позволяет тому сломаться такие пробирали. Я помню, когда все переводили зарубежные любовные романы, за это брались студенты тоже первого года обучения английскому. Вот то, что я там читала про стержни, очень напоминает пока. У там были и меньше стержни. Язык был тот же. Но, Читать собрали. это невозможно. Но в любом я случае. Я не дочитала. Нет? Я а? дочитала, но это невозможно. Там у тебя один, а мне два. Яшина наверное, споделала. И просто раньше бросила бесполезное занятие. Просто с шикунами. Меня так уразила аннотация. Восьмая любимая. К десятому так. «Першин красовика». Ну, просто, ну, читайте, плакать. Только за Е, два балла заслуженные. За аннота... Я должна ее, ее прочитать. на море арген... Мы на... не можем читать произведение, но аннотации лучше, мы про них отдельно скажем. Mm -hmm. Я прочту эту аннотацию. Это был самый вот, смешной, радостный, вдохновляющий нас момент. Можно было не читать творожен после этого. И не надо было. Твойка да. да. заслуженная. Рано или поздно у каждого родителя в жизни происходит тот момент, когда его любимое чадо приводит в дом постороннего человека. Вы, понятное дело, в шоке, а вот ваш ребенок не видит смысла жизни без него и говорит, что они обязательно будут жениться. Что вы будете чувствовать при встрече со второй половинкой вашего ребенка? Будет ли встреча с новым родственником приятной? А может и наоборот быть натянутой? Как родителям поступить в этом случае? Эта житейская ситуация легла в основу рассказа с первого апреля. И моя любимая. Всем тем, кому не чуждо подобная ситуация, я приглашаю прочесть этот замечательный рассказ. Да? Последнее предложение. А Последние слова ⁇ это песня. Всем тем я приглашаю. Это уже прекрасно. Это уже просто вот так. Автор уполнена, да что? Показали. Я дня. замечательно. А мы такие вот с тобой нехорошие детки не оценили. Нет. Это, причем аннотация написана просто Google Translate, но произведение написано четким языком... А Милицейского протокола. Конечно. Идеальная стилизация. Если автор хотел добиться вот полностью погружения по в а. будни нашей милиции, Пробует. то а, он, этого это, добился. Батька, милиционер, по-моему, ну, таким да. языком действительно пишет протоколы. Это вот ну, там, где стел, будьте стел, трус да, был такой что... А «Араб там автор, милициент, мы сейчас нам еще дадум до утром из тенек. Точно. Так что давай не Но пейте. мы поставили не единицу, а двое. Так что Это гениально. у нас будет очередь других авторов, которые Читайте мы поставили. этот судовный опорит. Нет, я теперь я хочу... Попрошаюсь. Нет, надо высказаться про аннотации. Я все понимаю, товарищи. Все ваши рассказы безусловно гениальны. Все они очень оригинальные. У каждого из вас свой собственный жанр его, конечно, нельзя свести к такому примитиву, как штук 100 существующих общепринятых жанров. 100 тысяч. Ну, Ваш принципиально новый. И мир, и концепция, и ничего подобного человечество Никто никогда не видел. Ваше произведение полезно для молодежи. Подпирает что-то там духовное, или как я выжила. Думацовость но... рыжень. Поддерживает да, все стержни. Оно написано, как там было еще одной аннотации, прекрасным языком, оно уникальное и высокохудожественное. Мы никто в этом не сомневаемся. Али мы повинны про это сказать. Не вы, у да. своей аннотации, заходя, как э, бы, выбачившись за то, что мы после прочитаем, раз говорят, ну, ну, это Добрые поколюдание. Калиласка, прочитайте, оно такое гениальное, гениальное. Ускорено, будет гениальное, Это лучше мы Мы сами догадаемся. Набейте в гугле или в яндексе три слова, как писать аннотацию или как писать синопс на ваше усмотрение. И там вы узнаете. Много новых Простейшие правила, по которым пишется эта несложная вещь. Вы просто перечисляете время действия жанра, не свой уникальный а один из тех, которые существуют, героев, и пишите буквально два абзаца, что эти герои делают и зачем. Фразы «У каждого человека есть свои мысли» в аннотации быть не должно. И это вещь очень важная. <связ> «Мы, мы все понимаем, что и у ваших героев, и у вас есть мысли. И у нас есть думки. И, и у нас тоже есть. Вы сегодня не осторожнее. <связ> Более того... Аннотация, которая начинается со слов «У каждого человека есть свои мысли», а заканчивается словами «Несмотря на это, у каждого есть свои сокровенные мысли». Это важно. Это Покатайся, очень, это это очень слышно, печальная аннотация. <свист> это при том, что за сам рассказ я поставила четверку, но за аннотацию я не поставила и ноль, потому что ноль здесь поставить не за что. Алина Левич, ни на что хочется сказать вам дякую и за аннотацию, и за книжки. Хай будет лепш аннотация, а ли добрая книжка. А лепш, конечно, кали все будет добра. И Вова, и Стыль. И тогда у нас будет шмак пероможца, шмак любых книжек. И, может быть, нас запросят на доступный год. Как ты думаешь, Дэлла, когда не побью в этом? Да, я опасаюсь, что после этого года от нас останется совсем немного, и просто физически некого будет приглашать. Но, дорогий автор, не обижайтесь на нас, пожалуйста. Мы Это, говорили... это все дело в вашей корысти, потому что... Ну, не мы, это вам сказали иншие люди, э, какие, может быть, были пеши больше жесткие, больше бескомпромиссные, и э, Лебш Коли вы не умеете писать, займитесь лишь рожеванием кветочек, я не вижу в вазонах, Потелефонуйте батькам лишний раз, погуляйте с детьми, почитайте им добрую книжку. Это гораздо лучше, лучше, чем страдать ты, да, по поводу -то, того, да, что ваше произведение уникальное и высоко художественно, но его не издают. Если оно уникальное, если оно высоко его издадут обязательно. С его можно выклазать в интернет. Знасти там своего читача, двух, трех, четырех, пять. А после уже, когда все читачи скажут «Ого!» Замечательно! Можно она можно -за -за сомневаться на нау. год на конкурс. <laughs> ну что, дякую вам, дякую. Пишите, мы будем читать.